Всем привет дорогие друзья, с вами канал CryptoShark. В этом видео мы поговорим о новом интересном сервисе Называется iHostMN Это очень удобный сервис По хостингу мастернод Листингу Мастернодных монет Прямо на сервисе можно будет купить Обменять Напрямую Скажем деньги на монеты Сразу же активировать мастерноду Стоимость здесь у нас копеечная то есть активация мастерноды на месяц стоит намного дешевле, чем просто покупать себе, э, скажем, дедик, на котором там будете сами настраивать, и устанавливать мастерноду. Здесь у нас все намного проще, проект работает отлично, стабильно. Сейчас мы перелетаем на Bitcoin Talk, как вы видите, у нас здесь хороший анонс также есть. Э, довольно таки неплохо развивается проект, у нас есть также пул статистика есть и больше информацию, конечно же можете получить в Discord. как видите позиционирует данный сервис как совершенную платформу в мире криптовалют я с этим проектом ознакомился думаю лично сам я его использовать буду потому что все довольно таки очень легко и просто также добавляются все монеты за довольно таки небольшие деньги это не только будет полезно Держатели Мастернот также и разработчикам различных проектов, потому что они смогут добавить сюда свою монету. И легко все у нас работает в плане покупки, обмена, перепродажи. Полностью показывает трой, Все ссылки по проектам остаются. Вы можете следить за ежедневным доходом. И будет работать все у нас без боев. Довольно-таки они еще закинули такую идейку, что собирается поддерживать предпродажу монет в периоды ICO. В принципе, это наподобие как ICO идет. Я так примерно это понимаю. То есть, они ручаются за определенный проект в помощи сбора денег для проекта. Конечно, они же на свой процент какой-то берут. Но, тем не менее, уже даже к ICO какому-нибудь, который через данный сервис будет собирать деньги, на развитие уже довольно таки неплохо подымут свою репутацию в общем у нас уже довольно таки много разных монет добавлено также самые последние монеты потому что листинг недорогой оплата ежемесячная также недорогая поэтому вот сколько было разных сервисов да, по хостингу и мастернот это довольно таки выглядит неплохо и хорошо себя зарекомендовал потому что смотрю сейчас все об этом сервисе только и говорят также у них есть свой пол на котором вы можете без регистрации начинать майнить монетку кстати вот мы попали на майн-пул регистрация здесь не нужна как обычно подключайте свои фермы подключайте свои асики добываете монеты что довольно таки опять же удобно не будем смотреть весь список монет нам это не особо интересно поэтому попадаем скажем на сам сервис то есть можем войти в систему я здесь уже зарегистрировался, у меня есть баланс 20 и с помощью этой двадцаточки можно будет зайти купить продать можно будет купить монетку я не знаю, в принципе немного монет можно будет приобрести как видите покупателей бы нет ну это такая монетка сейчас все в планах все в развитии да можно будет немного купить данной монеты поэтому никаких сложностей у нас это не составит давайте возьмем сколько мы возьмем ну допустим мы возьмем там 5000 монет а, недостаточно средств для этого заказа я не перевел деньги надо было их перевести напрямую в биткоин и тогда уже совершить обмен ну в принципе с, этом, с этим запар никаких не будет поэтому деньги можно будет перевести с этой валюты в другую вот на свете пополнить баланс можно через PayPal можно через Coinpayments ä, заправить что у нас еще имеется купи продай да вот это некорректный переводчик Горный бассейн, статистика по монетам, что довольно-таки неплохо. То есть можно будет зайти, не отследить полностью всю статистику, статус мастер активные и тому подобное. За всем понаблюдать, за всем посмотреть. Я не знаю, в будущем сюда, наверное, много свежих интересных проектов начнут заходить и добавлять данный сервис свои монеты, потому что это стоит очень-очень дешево. Потому что, смотрите, если собираетесь покупать услуги данного сервиса, можно будет выбирать то есть там на месяц, на три, на полгода. И, в принципе, все это стоит копейки для данного сервиса. Заполняются все социальные сети, все исходники, сайты, файлы и тому подобное. Все ссылки, которые имеются, все сюда заполняется. Просто делается потом оплата. В принципе, за 0.2 залетает ваша монета. Все выглядит красиво, все довольно-таки просто. И вы потом можете, как и в шаре ТМН, скидываться. Бабки, то есть, каждый будет определенный процент с этого потом иметь. Также можете полностью запускать лично свою мастерноду. Баланс у нас имеется. Я еще подумаю, что именно приобрести. Поэтому... В принципе, ребята, сервис мне нравится, статистика все довольно-таки интуитивно понятна, все работает отлично, показывает, сколько стоит хостинг на месяц. С этим проблем никаких не будет у нас. Ну а пока на этом все. Пишите свои комментарии, что вы думаете по поводу данного сервиса. Я только за, мне такие инновации нравятся, намного сокращает время, а также средства. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, поддержите видео лайком. На этом у меня все. Всем удачи, всем профита, всем пока.